Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Дорогие друзья, продолжаем изучение детских библейских рассказов на английском. Итак, первое предложение. Царь Саул имел сына по имени Иоаннафан. Царь Кинг Саул имел сына Хед Эссан по имени неймед Йонафан. Йонафан и Давид были большими друзьями, но царь Саул хотел убить Давида. Йонафан помог спрятаться Давиду от царя. Итак, Йонафан и Давид были большими друзьями. Ионафан и Давид были best наилучшими friends друзьями. Но царь Саул хотел убить Давида. But King но царь Саул хотел wanted прошедшее время to kill убить Давида. Ионофан помог спрятаться Давиду от царя. Ионофан помог в прошедшее время helped кому Давиду спрятаться hide от царя from the king. Ионофан знал, что он должен повиноваться Богу и помогать Давиду, даже если отец ему не делать этого итак, время прошедшее Ионафан знал Ионафан knew, he must obey что он должен повиноваться God, Богу and help Давид и помогать Давиду even if даже если his father, его отец Said he сказал ему Shouldn't, should not do this. Сказал ему не делать этого. И ты, и я должны всегда повиноваться Богу. Как это будет звучать на английском? You and I must должны всегда obey повиноваться God Богу to, также Кто был другом Давида? Как этот вопрос будет звучать на английском? Who was David's friend? А кто был другом Давида? Ионафан Ионафан was David's конце, friend вот и все, дорогие друзья, на этом наш урок завершен, я желаю вам удачи, успеха, подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии, всего доброго, вам. пока!